Всем привет! В эфире «Универ а в студии я, Валерия Мратова. Наша команда подготовила для вас свежие новости из мира студенчества. Итак, сегодня в выпуске. Победители школьных олимпиад встретились с мэром Казани. Как можно использовать графен в изготовлении крыла самолета? 20 декабря состоялся финал Лиги КВН «Республика». В Казанской ратуше состоялась торжественная церемония награждения победителей конкурса на соискание именных стипендий мэра города Казань среди студентов и аспирантов. Часом ранее здесь же ученики IT-лицея и имени лицея Лобачевского Казанского федерального университета приняли участие во встрече с мэром Ильсуром Медшиным, посвященной вопросам и проблемам школьного олимпиадного движения. Об этом наш следующий сюжет. В Казанской ратуше прошла встреча мэра Казани Ильсура Медшина со школьниками-призерами заключительного этапа Всероссийских предметных олимпиад, а также ректорами университетов и директорами институтов и школ города. Модератором беседы выступил студент 4-го курса Института химии имени Бутлерова Казанского федерального университета Булат Курамшин. Ожиданий довольно много, на самом деле. Это первая такая встреча, когда я был школьником олимпиадником, у нас таких встреч, например, не было. А эта встреча, поскольку здесь есть и мэр, и ректора вузов, и директора институтов КФУ, и одновременно школьники. Здесь есть большая возможность посредничеством мэра фактически связать школьников с вузами, потому что у школьников-олимпиадников очень часто не хватает вот этой связи с вузами, чтобы больше и более эффективно готовиться к Олимпиадам. Вот я надеюсь, что результатом встречи практическим будет именно это. В этом году победителями заключительного этапа Всероссийской Олимпиады школьников стали 9 учеников лицея имени Лобачевского КФУ и 6 учеников IT-лицея университета. Кроме них, встречу посетили первый проректор Казанского университета Риас Минзарипов, директора институтов КФУ, а также директора лицеев Тимирбулат амирханов и Елена Скобельцина. Присутствующие в зале успели затронуть множество важных вопросов. От доступности предметных олимпиад для учащихся небольших школ, до размеров выплат их победителям и других стимулов участия в них. Почему в преддверии Нового года? Потому что вот всех надо было собрать, и я рад, что такая встреча состоялась. Мы хотели бы в рамках сегодняшней встречи, в режиме, в формате диалога, поговорить о том, как мы живем, как мы достигаем этих результатов, и как мы сможем еще больших результатов вместе добиться». Одной из важнейших проблем, поднятых на встрече, стал вопрос подготовки школьников к Олимпиадам в специализированных лабораториях. В школьных лабораториях есть оборудование для школьного эксперимента, в школьных лабораториях не хватает оборудования для эксперимента олимпиадного. Это немножечко другой уровень. Я точно знаю, что Ильсур Раисович эту мысль принял, что о, эта мысль, она, что называется, ну вот запущена в некоторую обработку, так скажем. Подводя итоги встречи, Мар особенно отметил социальную важность проведения региональных и всероссийских этапов предметных Олимпиад, а также участие в них учеников казанских школ. Почему мы хотим? Так... Тем и российские олимпиады сюда там этапы поволские каких-то завести чем больше людей талантливых разных предприимчивых желающих изменить свою жизнь вокруг себя придут в Казань и станут нашими жителями тем палитра города будет красочный камиль гемоздинов виолетта универньюз Можно ли заменить американские композиты для российского самолета МС-21, поставка которых была запрещена из-за антироссийских санкций? И как могут помочь в этом ученые Казанского федерального университета, смотрите в нашем сюжете. Ученые Казанского федерального университета разработали технологии, которые могут стать основой для импортозамещения композитных материалов при создании пассажирского самолета МС-21, разработанного в России. Это возможно сделать совместными усилиями КФУ и КНИТУКАИ. Об этом сообщил заведующий лабораторией перспективные углеродные наноматериалы Химического института имени Бутлерова КФУ Айрат Демиев. Дело в том, что материал крыла МС-21 был собран из композитов, которые не производятся в России, а производятся в Японии и США. Таким образом, оно становится более прочным и легким. Но когда проект закрыли санкциями, самолет остался без крыла. Сейчас же в России пытаются развернуть производство таких композитов, но теоретически такое открытие, как графен, также может быть использовано для его создания. У нас что такое самолетное крыло? Это углеволокно, то есть карбон, которое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 в данном случае оксид графена будет промежуточным слоем. Это может сработать. Кроме того, было обнаружено, что введение оксида графена меняет реологические свойства некоторых эпоксидных смол. Эти технологии могут использоваться в частности в изготовлении припрегов – композиционных материалов полуфабрикатов. Вот Все вот эти композиты, которые, ну, если они в самолетном крыле, то, может быть, каких-то других конструкционных деталей, каких-то других машин –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 Клуб веселых и находчивых не перестает нас удивлять. Очередной фестиваль прошел 20 декабря. Участие приняли четыре команды из разных городов Татарстана. Юбилейная игра оказалась интересной и захватывающей. Об этом наш следующий сюжет. 20 декабря в культурно-досуговом комплексе имени Ленина состоялся финал официальной Лиги КВН «Республика», в котором приняли участие четыре команды. КВНщики со всего Татарстана мирились шутками в нешуточном бою. Команды из Казани, Альметьевска и Нижнекамска боролись за победу. Юмористы шутили на самые актуальные темы, но, как оказалось, можно и школьные избитые истории преподать по-новому. В рамках игры было сыграно четыре конкурса – «Приветствие», «Конкурс капитанов», «Разминка» и «Музыкальное домашнее задание». Команда, команда, экипаж. И ребята, у меня хорошая новость. Мы выступаем без... В тот день игры оценивали Георгий Гатаулин, бессменный председатель жюри КВН Республики Татарстан, Решат Гимальдинов, вице-чемпион высшей лиги КВН, Динара Вурговт, ведущая новостей телеканала «Татарстан-24» и другие. Усилия КВНщиков были по достоинству оценены жюри, и только самая смешная одержала победу, а именно команда «Экипаж» Казанского высшего танкового командного училища. Стоит отметить, что финал Лиги Республика выпал на 25-летний юбилей клуба веселых и находчивых Республики Татарстан. Лилия Баталова, Фарид Захитогле, Универньюз. Дети обожают задавать вопросы, которые нередко ставят взрослых в тупик. Почему небо голубое? Почему снятся сны? Почему у жирафа длинная шея, а у слона хобот? Специально для таких любознательных детей их родителей в Елабужском институте КФУ открыт детский университет. Смотрите репортаж с места событий. Более 60 юных студентов посетили занятия детского университета в Елабужском институте КФУ. Первая познавательная лекция была посвящена истории игрушек, а затем ребята узнали историю появления и эволюции профессии учителя. Во время тематических мастер-классов ребята познакомились с принципом работы электрических сетей и энергетических установок. Узнали, как сила трения влияет на производительность грузоподъемных машин. А для родителей в это же время прошла открытая лекция, посвященная тому, как привить ребенку любовь к чтению в школьном возрасте и как правильно подобраться художественную литературу по возрасту много народа ну, все нравится тут есть интересные лекции сегодня мне понравилось как мы смотрели презентацию про старинные игрушки мы довольны дети тоже сейчас вот занимается аудитории очень увлекательно им очень все нравится нам тоже нравится познавательные лекции и для детей и для родителей. В ходе работы творческих площадок студенты детского университета смогли своими руками изготовить елочные украшения и новогодние сувениры. Уже на этой неделе все участники проекта «Детский университет» смогут посетить новогодние мероприятия в Елабужском институте. Валерия Муратова, Дарнур Нурмиев, Универньюс. На этом наш выпуск подошел к концу. Не забывайте смотреть за нами в социальных сетях и оставайтесь всегда в курсе свежих новостей. Еще увидимся!